Каждый раз, когда мы снимаем ролик, у нас что-то-то не получается. И мне приходится то вырезать их, то оставлять все моменты в ролике. Так вот, я решил собрать все это в один ролик. Но их стало этих моментов так много, что все в один ролик не уместилось. Так что, если вы хотите, я другую часть. Ну, а пока наливайте чаечек, берите печеньки и приятного просмотра, что ли. Короче, ребята, это была плохая концовка. Надень это на голову. О, господи. Ну окей, надену и... А что на не надевать? Ну а ч ⁇ рассмотрим карту? Так это еще это 2022 год. Давайте перенесем все на э, подальше, например, 2020 год. Ну вот, что у меня осталось до 2020 года? Раз, два, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз-два-три, раз-два-три, говори что-нибудь. Так, стоп, не говори. Основное устройство... Раз-два-три, два-три, скажи что-нибудь. Привет. Как делись киребетиски с вами снова... С... У нас там... У нас вообще запись ужасная получается. Смотри. Как делишь, киребетиски с вами снова... Дима, не редко, если... Как дишки бичишки, с вами снова Дима и Ирина, со мной сегодня нотман. Поприсушься? Суся. Я почему-то тут стыд. <свес> <свес> <свес> <свес> как ди? Лишки бичишки, с вами снова Дима и Ирина. Со мной сегодня нотман. Поздоровся! Здорово. Ты что туда смотрел? Я тут был. И сегодня мы с этой крысой, ты ведь не крыса, да? Или ты крыса? Пропустим этот момент, и сегодня мы с Нотманом будем... Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Дима Нерин, со мной сегодня Нотман. Здарова! И сегодня у нас будет PvP с читами. Рубрика читер, в чита восстанавливается с хорошим качеством. Хорошее качество. Джамсит гарантирует хорошее качество. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дима Ирина, со мной все, Нотман. Здарова. Сегодня у нас будет рубрика читер против читера. Я не знаю, знаете ли вы правила этой рубрики, но, возможно, да. Так что не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Ну, а мы начинаем. Нотман, ну, ты что сейчас было? <свят> Это что сейчас было? <свят> Ужас. <свят> как? день, лишние печеньки. С вами снова Дима Нерин. И Нирина, сегодня с нами снова Нотман. И сегодня с ним будет. У нас. Всем привет, друзья! С вами снова Дима Нерин. Со мной сегодня Нотман. Всем привет, друзья! С вами снова я, Дима Нерин. Всем, Всем привет, друзья! Меня зовут Дима Нерин.